Приветствую тебя, зритель УниверНьюз. В ближайшие 10 минут с тобой буду я, Анна Глазунова. О жизни Казанского федерального университета, о событиях студенчества и не только прямо сейчас, а так сегодня в выпуске. Что объединяет Казанский федеральный университет и Казахстан? Завершилась первая смена форума «Территория смыслов» на Клязьме. Смогут ли животные прожить без воды? Ответ знают ученые Казанского университета. Казанский федеральный университет и Академии госуправления при президенте Республики Казахстан заключили меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось в ходе визита ректора КФУ Ильшата Гафурова, восстанув в составе делегации, возглавляемую президентом Татарстана Рустамом Минихановым. Ректор Ильшат Гафуров в составе делегации Республики Татарстан под руководством президента Рустама Миниханова прибыл в столицу Казахстана, где открылся Астанинский форум исламской экономики. В рамках мероприятия татарстанская делегация представляет республику как одного из ключевых перспективных партнеров для казахского бизнеса. На форуме состоялось подписание целого ряда документов, направленных на закрепление дружеских и деловых связей. Казанский федеральный университет и Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан заключила меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве который устанавливает долгосрочные партнерские отношения для реализации совместных проектов. В рамках сотрудничества планируется, что основным станет академический обмен, причем как студентами, так и преподавателями, запуск совместных образовательных программ и обмен самыми современными образовательными технологиями. Кроме того, стороны смогут поделиться с друг с другом опытом разработки методических материалов и научной литературы. Также Казанский университет продолжит расширять партнерские связи с другими вузами Казахстана. В рамках визита в Астану ректор КФУ и президент Татарстана также посетили Назарбайджан. Университет. Сотрудничество вуза с КФУ началось в 2016 году, когда его представители впервые прибыли в Казань для обмена опыта в сфере трансляционной медицины. Сегодня наглядно изучить возможности партнеров смог Ильшат Гафуров. Татарстанским гостям показали передовые лаборатории, кампусы и образовательную инфраструктуру, а также познакомили с лучшими студенческими проектами Назарбаев университета и его IT-центра. Напомним, что ранее президент Казахстана Нурслутдан Назарбаев в ходе рабочего визита в Казань посетил КФУ и был удостоен звания почетный доктор Казанского федерального университета. Визит делегации Татарстана в продлится до 5 июля. Диана Шилова, Универньюз. Прокачать свои знания, навыки, пообщаться с талантливой молодежью из разных уголков страны, зарядиться положительными эмоциями. Все это стало возможным на форуме «Территория смыслов», участниками которого стали студенты Казанского федерального университета. Ежегодный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме один из крупнейших федеральных форумов, объединяющих активных молодых людей со всей страны. С 27 июня по 12 августа этот форум примет около 6 тысяч участников. 2 июля завершилась первая смена «Новые возможности развития студенческих объединений», в которой приняла участие студентка Казанского федерального университета. Именно на этот форум давно хотел попасть, то есть этот форум – Является одним из главных а, форумов нашей страны, а, который организует Но, Как правило, форум – это ощущение, что это просто один большой день, насыщенный. Ты не запоминаешь, где было вчера, где сегодня. Уже в четвертый раз подряд форум проводится во Владимирской области. Сотни молодых людей принимают участие в дискуссиях, встречах и мастер-классах. На территорию смыслов приезжают известные люди, чтобы поделиться своими знаниями с талантливой молодежью. В эту смену к нам приезжал а, Овечкин. Вот, мы были безумно рады. А, также был а, вице-премьер. А... Республики республике Удмуртия были заместители мэра Москвы. То есть ну, достаточно такие знаменитые и люди, которые могут тебе о чем-то рассказать. На этой смене обсуждалось не только развитие студенческих клубов, но и развитие студенческих СМИ. По итогам прошедших шести дней каждая команда представляла свои проекты. У команды Юлия оказался самый лучший проект. Он заключался в том, что мы хотим, чтобы за студентами, которые занимаются журналистами, в университете закреплялись журналисты с регионального СМИ и как-то их курировали, помогали. У многих был проект, связанный именно просто с созданием медиа-центра на базе университета. Что априори понятно, что медиацентры в большем, ну, в большинстве вузов существуют уже. Важно понять, как их улучшить, как улучшить их эффективность. В форуме принимают участие студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели в возрасте от 18 до 30 лет. Впереди еще пять ярких тематических смен форума, которые соберут самую активную молодежь нашей страны. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается работа приемной кампании. На сегодняшний день подано уже более семи с половиной тысяч заявлений от абитуриентов. Предлагаем вам посмотреть кадры. Научно-исследовательская лаборатория «Экстремальная биология» Казанского федерального университета исследует животных, способных жить без воды. Как их свойства помогут человеку, вы узнаете прямо сейчас.